Даллас Техас. р Entertainment представляет. Производство Alpin Media. Черная вдова В главных ролях Элизабет Беркли Алисия Коппола Рэндалл Беттенков Адриана Демео Барбара Нивин и другие. Композитор Зак Райан. Я даже не слышал, как ты пришла. Хочешь, чтобы ушла? Шутишь. Оператор Марк Мервис. Могу пристраститься к этому. Мне нравится. Продюсеры Джеймс Уилберг и Эрик Хейберг. Сценария Рай Уэстон и Джереми Бернстейн. Режиссер Арманд Мастрояни. Спасибо. No problem, Что вы, сэр? Я так буду скучать. Я буду скучать не меньше. Позвони, когда приземлишься, мисс Миллер. Как только сядем... Кто здесь? Кто-нибудь здесь есть? Постой! Малибу, Калифорния, три года спустя. Обычно, но я присмотрю. Да, я знаю. С днем рождения, брат. Спасибо, спасибо, не стоило. Это для хлеба, что нам мама делала. Это не нож? Забыл, сколько тебе исполнилось? Это тайна. Мне это знакомо. Спасибо. Рад, что приехала. Слышал, ты могла работать. Сегодня я должна была работать, хотя в нашей клинике все отлажено, работы очень много. И как она? Изматывающая, но удивительная. Та женщина, о которой я говорила, поразительно, что она сделала. Ты же слышал, когда я говорила о ней на прошлой неделе? Да, кажется, ты называла ее ангелом на земле. Шути сколько хочешь, но если бы не ее пожертвование, нам бы пришлось закрыть клинику. Ты же знаешь, что я шучу. Поскольку ты не шутил, когда пригласил ее на день рождения, ты остаешься моим любимым деверем, имени Мик. Здравствуй. С днем рождения. Ух ты. Я бы извинилась за опоздание, но, к счастью, ты знаешь, меня уже давно и смирился с этим. Привет. Как ты? Привет, Мел. Иди. Здравствуйте. Дэнни, Алиэ, это Дэнни. Дэнни, это... Ангел на земле. Я обычно слышу, приятно познакомиться, но... Значит, вы знакомились не с теми людьми. С днем рождения. Спасибо. А это Мел. Рада знакомству. Привет. Мы можем остановиться на обратном пути. Без Оливии не было бы клиники. Мы годами пытались найти финансирование. Тут появляется она и бац, у нас все на мази. Вы пожертвовали всю сумму? Если бы у меня были такие деньги. Я лишь обеспечиваю раскрутку и сбор денег на остальное. А затем, как только дело пойдет, я все передам Джилл. Мне уже снятся кошмары о том дня. Хватит обо мне. Чем вы занимаетесь, Мел? Я фотожурналист. Звучит здорово. Не настолько, как вам кажется, на следующей неделе мне предстоит снимать собаку Мэра. Мел также делает невероятно талантливое фото. Вы должны увидеть некоторые черно-белые кадры. И ваши работы где-то выставляются? Пока нет, но. Вообще-то, да. Что? Где? Я сама сегодня узнала, поэтому опоздала. Знаете галерею на главной улице? Боже мой, это прекрасно. Они хотят выставить у себя мои работы. Это потрясающе, Мел. Ух ты! Поднимем бокалы. Поздравляю, Мел. Поздравляем. Пришли? Должен признать, обычно я не люблю сюрпризы, но я очень рад, что Джил познакомила нас. И я тоже. Мне следует отпустить вас к гостям. Спасибо за сопровождение. Да, это пустяки. Правда? Правда. Мое сопровождение обычно включает в себя ужин и десерт. Для меня это несколько неожиданно. Для меня тоже. В чем вы можете убедиться, глядя на мои жалкие попытки пригласить вас по джентльменски Поужинаем вместе? На этой неделе? Когда угодно? Вы увидите меня на сборах средств. Да, но тогда мне придется соперничать сотни других парней, добивающихся вашего внимания. Признаю, я бы предпочел, чтобы вы не отвлекались. Завтрашний вечер не слишком рано. Значит, завтра вечером. Позвоните мне по этому номеру. Мы обсудим детали. С днем рождения. О чем я думаю? Я даже ее фамилию не знаю. Кто такая Оливия? Никто. Ты закончила свое задание? Да. Кто такая Оливия? Ты вытащила фотографии из файла, о котором я говорила? Фин, это из репортажа, которым мы занимались три недели назад. Меня тогда не было. Знаю, Фин. Мне нужны фотографии ареста Ролански. Этим мы пока еще не занимались. Оливия имеет отношение к аресту Ролански? Ты достанешь мне новое фото? Ладно. Есть что-нибудь новое? Нет, ничего. Совсем ничего. Знаю, у меня не получается победить с тобой, если это... Нет, нет, ничего страшного. Ладно, в случае чего дай мне знать. Удачной работы, Мел. Да. Стэн, хотела спросить... Не просмотришь ли мои идеи репортажи? Думаю, там есть парочка, которые могли бы... Послушай, Мэл, ты со мной с тех пор, как закончила колледж. Ты знаешь, что я твой самый большой поклонник, но в том списке нет ничего, чтобы пошло на первую полосу. Ты делаешь отличные фотографии, но когда дело доходит до печатной работы, мне нужен материал для... Передавиться, поняла. Буду работать над этим. Спасибо. Передавиться, Мел. Мел Демпси. Привет, это я. Привет, Джилл. Как на работе сегодня? Прекрасно. Дэнни пригласил Оливию на свидание. Правда? А как, ты нормально к этому относишься? Да, почему бы нет? Я ничего такого про Дэнни не думаю, просто не уверена, что Оливия ему подходит. Но это лишь мое мнение. А почему нет? Потому что она богата и успешная, или потому, что у нее бесконечные ноги? Послушай, мне нужно ехать в центр, снимать собаку мэра. Могу подъехать к тебе. Мы бы пообедали и поговорили. Хорошо? До скорого. я предложил очень простой план думаешь я не сделаю остальное знаю что сделаешь я лишь говорю что мы должны следовать плану а да, планы иногда меняются и ты это знаешь но для этого нет причин держи боже надо же вот боже мой спасибо ничего спасибо хорошо Можешь повторить, Оливия на улице ругалась с бомжем? Нет, нет, я сказала, что она ругалась с каким-то парнем, а этот бродяга меня напугал. Я уронила еду и почувствовала себя неловко, так что отдала ему твой салат. И Что ты там делала? Заметив Оливию, я немного забеспокоилась, может, ей нужна помощь. Но подойдя ближе, не знаю, я почувствовала, что может мне там быть... Не стоит? Может? Ладно, Оливия тебя видела? Не думаю. Знаешь, из-за этого я лишусь работы. Я ничего плохого не делала. Чтобы не делала Оливия, это не твое дело. Я должна идти работать. Из тебя? Ланч. Забудь, я все поняла. Пока. Куда ты меня ведешь? Подожди немного, ты должна это увидеть. Мой отец приводил меня сюда, когда я был ребенком. Мы не могли позволить себе билеты на игру, а это почти не уступало по качеству. Он так кричал во время игр, будто мы были на стадионе. Я никогда не замечал разницы. Уверенно ты с тех пор многое наверстал. Наверное, у вас теперь сезонные абонементы? Если бы. Он Он уже умер. Прости, ничего. Это было давно. Мне по-прежнему нравится приходить сюда время от времени. Уверена, он бы гордился тем, кем ты стал. Уже поздно. Мне пора возвращаться. Когда мы сможем снова увидеться? Завтра вечером Мне нравится Это не нравится Это ужасно А вот это ничего Дэнни позвонил? Что? Нет, нет он занят. Цыпочка Оливии? Они встречались пару раз. Вряд ли это делает ее, его цыпочкой. Линию электропередач на первый план. Ты могла бы о ней разузнать? Черт, ты работаешь в газете. Финн, я просто говорю. Кроме того, я даже не знаю ее фамилии. Какой телефон клиники Джил? Что ты делаешь? Телефон клиники Джил. 310-555-01-13. Женская клиника. Привет, у меня на следующей неделе встреча с Оливией. И я лишь хотела узнать, как правильно пишется фамилия. Уитфилд, Уитфилд. Я так и думала. И как это пишется? у и т ф и -л -д. Кандидат наук. Кандидат. Отлично, здорово. Спасибо. Пожалуйста. Что? Будто не приходилось раньше следить за парнем. Да. То есть нет, я не слежу за Дене. Вовсе нет. Нет. Послушай, это может быть неуместно, аморально и неприятно, но, однако, законно. Ладно. Нет, знаешь, думаю, это немного далеко зашло. И я твой босс. Бинго! Что? Есть! Из какого она города? Не знаю. Я так поняла, она много путешествует. Тогда у нас проблемы. Поиск выдал 922 Оливии Уитфилд. И как нам узнать, какая из них она? Куча способов, возраст, профессия, образование. Это займет немного времени, но я найду ее. Я, должно быть, сошла с ума. Было бы быстрее, используя твое удостоверение прессы. Я бы тогда получила доступ ко всем видам информации. Ничего незаконного, yeah. точно, ничего незаконного, но не совсем этичным, правда? Дэнил Киган Энтерпрайзис. Займитесь этим хорошо? Спасибо. Отнеси это, Хиллари. Сообщение от Мел. Где ты был? Перезвони мне. Здравствуй. Привет. Я сузила список до 76 женщин. 76. А как бы его еще сузить? Будем вычеркивать по одной. Ладно. Оливия Мэри Уитфилд родилась в 62-м. Старовато. Так, Оливия Крамер Уитфилд. Нужный возраст. Она зоолог. Нет. Я увидел их и подумала о тебе. Дэнни. Это мой телефон. Ответишь? Я жду уже 10 минут у палатки с хот-догами. Готовы есть без тебя? Привет, Майл. Это Оливия. Он сейчас занят. Я скажу, чтобы он перезвонил. Конечно, спасибо. Кто это был? Мой звонил. Это Джилл насчет кое-каких бумаг. Я сказала, что не в настроении говорить о работе. Вот это я рад слышать. Идем в IT отдел oh, because, Зачем? У нас осталось в списке еще девять имен. Наши компьютерщики могли бы нам помочь. Мы попросим у этих чокнутых помощи в нашем расследовании? Это не расследование. Ну, конечно, нет. Привет. Генри, меня зовут Мел. Мы разговаривали по телефону. Давайте побыстрее, я занят. Да, мы видим. Нам нужно, чтобы ты навел справки о женщине по имени Оливия Уитфилд. Мы сузили список до девяти человек, но не знаем, что делать дальше. Дата рождения, страховка. Ей 30, я знаю ее профессию вроде бы. Вроде бы. Ты же знаешь, чем она занимается, этими бесплатными клиниками. Я не знаю, откуда у нее взялись деньги. Я ничего не могу сделать без даты рождения и номера соцстраха. А что можно узнать по номеру машины? Имя и адрес зарегистрированного владельца. Сделай это, пожалуйста. Это для репортажа, да? Для очень крупного. Постойте, я не знаю, в каком отделе вы работаете. Мэл Демпси, добавочный 802. Что теперь? Мне нужно домой, принять душ и попытаться добраться до выставки через эти пробки. Ты меня выручишь? Да. Дэнни там будет? Да. Расскажешь ему о нашем расследовании? Во-первых, это не расследование. И во-вторых, да, расскажу, если удастся с ним поговорить. Он, кажется, будет с Оливией. Хочешь, дам совет? Нет, но чувствую, ты его все равно дашь. Расскажи Дэнни о своих чувствах к нему. Сделай шаг, пока не поздно. Ты ничего не знаешь о моих чувствах к нему? Конечно, не знаю. Oh. Спасибо. Кто oh. это? <laughs> Спасибо огромное. Пожалуйста. Um, so я нашла документы, five, которые ты искала four, <laughs> Простите, um, я ничего не where... видела, <laughs> клянусь <laughs> <laughs> <laughs> Ничего, Джилл, um, что тебе you... было нужно? Привет, Дэнни, um, знаешь, это может подождать до завтра tomorrow, Нам пора уже уходить, увидимся позже um, so Хорошо, guys, ребята? Absolutely. Конечно Bye. Ладно, пока you know, Она права, права. я проголодалась может, поужинаем? А какой кухни хотелось бы? Итальянской. Ладно. И чтобы ты не отвлекался. Будет сделано. Это отрата пленки. Здесь нет пленки, дядя Стэн. Привет, Майл, потрясающе выглядишь. Спасибо и спасибо огромные, ребята, что пришли, правда? Поздравляю. А кадров Диаголы тут нет? В углу. Ради гостей, надеюсь, что нет. Вы случайно не видели Дэнни? Я ему звонила и скинула пару сообщений, но он мне не перезвонил. Сегодня мы не разговаривали. Я видела его пару часов назад. Они с Оливией планируют прийти. Они опаздывают. Ладно. Когда я была маленькой, у нас мало чего было. Но я всегда была мечтательницей. Это потрясающе, сколько вы-то Иногда я будто ожидаю, что все, к чему я стремилась, деньги, работа, просто исчезнет. И я снова буду маленькой, восьмилетней девочкой голодный и испуганный ты никогда больше не будешь голодать и обещаю тебе никогда не придется меня бояться обещаешь да. Сообщения. Привет, да не сейчас, восемь пятнадцать. И я просто интересуюсь, где ты. Если ты опаздываешь, не волнуйся, моя выставка открыта до одиннадцати. Проклятие! Поверить не могу, я забыл. Привет, Мэл. Не помешало? Не глупи. Прости насчет прошлого вечера. Я скотина. Да? Мой телефон был отключен, клянусь. Если бы Оливия знала, мы бы немедленно примчались. У вас все идет замечательно? Это невероятно, Мэл. Я в жизни никогда не встречал никого поразительнее. Однажды, когда ты влюбишься, ты поймешь, о чем я говорю. Ух ты! Любовь! Не думаю, что когда-либо прежде слышала от тебя это слово. Я никогда прежде такого не чувствовал. Я только что говорила тебе. Я рада тебя видеть. Пообедаешь с нами? Это самое романтичное местечко, клянусь. Нет, нет, нет, я должна вернуться в офис. Хотела спросить, не хочешь ли на выходных перехватить где-нибудь пиццу? Я бы с радостью, но мы на выходные собираемся на озеро. да. Как только, так сразу. Конечно. Ладно. Было приятно увидеться, Оливия. Я провожу тебя, Мелл. Мэл, я хотела поговорить с тобой. Ладно. Знаю, для тебя это тяжело. О чем ты? Она с Дэнни. Я вижу с твоей стороны невысказанные чувства. И когда об этом перестанут говорить? Я в порядке, правда. Ему с тобой хорошо, это все, что имеет значение. Да. Ему со мной очень хорошо. Мне жаль тебя. Очень. Прости, что ты сказала? Что? Мне жаль тебя. Не можешь допустить, чтобы лучший друг был счастлив? Это очень печально. Дружеское предупреждение оставь это. Я не хочу, чтобы это привело к неприятностям. Ты мне угрожаешь? Что случилось? Ничего. Явно что-то случилось. Это Мел. Милая, между нами ничего нет. Мы с Мел просто хорошие друзья. Я знаю, ты так это видишь, Дэнни. Но не думаю, что она с этим согласна. Эта женщина влюблена в тебя. И не думаю, что я ей особо нравлюсь. Не смеши. Мел просто привыкла много времени проводить со мной. Вот увидишь. Что-то не то с этой цыпочкой. Ты права, но не важно. Что я знаю, важно лишь, что я могу доказать. А сейчас я ничего доказать не могу. Найдем доказательства. Даже Генри сказал, что не может найти Оливию без номера соцстраховки. Или даты рождения, которой у нас также нет. Ты можешь узнать ее страховку, как я узнала твой адрес, а дату рождения можно узнать из водительских прав. Спасибо. Привет, Пэм. Я приехала пообедать с Джилл. Подожди, у нее совещание, правда? Ты права. Я немного рановата. Ничего, если я подожду в ее кабинете, конечно. Когда она выйдет, я скажу, что ты ждешь. Спасибо. Спасибо, Марв, Джеки, что пришли. Мы собрали отличную команду. Теперь нужно поговорить о бюджете на последний квартал. с этим Марф. Финансирование нужно получить к концу недели. Всем спасибо. Спасибо. И если я к понедельнику получу подробный отчет по затратам, проблем не будет. Безусловно. Мы с Мел собираемся пообедать. Не хочешь с нами? Я бы с радостью, но нужно ответить на тысячу звонков. Спасибо. Тогда в другой раз. Я хотела спросить, как у вас с Дэнни? Посплетничаем потом, обещаю. Хорошо. Отлично. Ручка есть? Второе имя Оливии Н. А номер соцстраха 585. Это все, что я мог найти. Старые адреса, места работы. А почему пробил в 8 лет? Точно не могу сказать. Возможно, она вышла замуж, и это неправильно отметили. Возможно, пропали данные сети. Такое бывает, хотя и не часто. У тебя нет записи об ее окончании колледжа? Нет, а так как ее девичья фамилия Уитфилд, образование бы высветилось. Но у нее есть степень. Нет, но она есть в списках студентов за 893 го в Северо-Западном университете, но тот семестр она так и не закончила. Она пропала на 6 лет. Ты в этом уверен? Я знаю, что делаю. Меня здесь держат не за красивые глаза. Я также проверил автомобильные номера, что вы мне с Фин дали. Обе машины зарегистрированы на компанию. Служба платежей пары. Но адрес не местный. Обе машины зарегистрированы на компанию, базирующуюся в округе Эльдорадо. Этого парня мне будет трудно отследить. Не сказал бы. У твоего парня 6 штрафов за парковку за последние два месяца. Выписано на одной улице, так что я бы сказал, что он здесь либо живет, либо работает. Хорошая работа, Генри. Спасибо. Ты была права, насчет клиник Оливии что-то нечисто. Я же говорила, ее машина зарегистрирована на финансовую компанию. Я просмотрела службу платежей парлей. По Похоже, у них контракты с клиентами по всей стране. Они пытаются оптимизировать свой бюджет. Но зачем миллионеру получать зарплатный чек, разве она не посвящает жизнь, жертвы и деньги на благотворительность? У нас есть адрес? перед тобой. Это в центре Сакраменто. Звонить на сотовый. А у какой компании рабочий телефон сотовый? У какой? У теневой. Я по адресу, указанному на штрафных талонах, это мотель. Со всеми этими клиниками. Они должны быть мобильны, но он мог бы себе позволить место получше. Это он, тот парень с улицы. Осторожнее. Я перезвоню тебе. Служба платежей парлей. Давай, давай, сними трубку. Да. Эдвард Бикслер? Кто это? Я звоню по поручению Оливии Уитфилд. Она сказала мне, что вам важно встретиться как можно быстрее. В чем проблема? Довольно деликатная, лучше не по телефону. Где? Приезжайте к ней в клинику. Когда? Как можно скорее. Да, уже еду. Финн, может, я перегнула палку? Никогда не угадай, что я сделала. Да, он едет на встречу с ней в клинику. Да, не думаю, что стоит кодировать. Нужно перепроверить. Hey Привет. Какой приятный сюрприз. Привет. Что-то не так? Возможно, мне тяжело говорить. Но это Мэл. С ней все в порядке? Она преследует меня, Дэнни. Что? Да. Нет, это какая-то ошибка. Там была Джилл. Должна быть причина. Она, очевидно, рылась в моих бумагах и, возможно, даже в моей сумочке. Позвони, Джилл. Она это подтвердит. «Хорошо, тут должно что-то быть». Занята, Финн. Бикслер – лысеющий, каштановые волосы с длинным носом и в темной куртке? Да, а что? Он только что припарковался за клиникой. Черт, Финн, я не говорила, что тебе можно за ним следить. Я не идиотка, я останусь невидимой и перезвоню, когда он уедет. Ладно, хорошо. Я выключу звук на телефоне, чтобы уборщица не услышала. ничего. Посмотрим. Парлей. Тебе действительно нужно подумать. Надо ответить. Я сейчас Подожди Я здесь, где ты? О чем ты говоришь? Я у Дэнни, в офисе Ты сказала, что хочешь встретиться в клинике, я снаружи Я тебе не звонила нет, мне позвонила какая-то женщина, сказала, что что-то случилось и что я должен приехать. Тебя кто-то обманул. Встретимся у тебя. Я выезжаю. Я возвращаюсь. До встречи. Да, приезжай как можно быстрее. Куда ты? Прости, кое-что случилось. Я могу чем-то помочь? Нет, нет, просто рабочий вопрос, но он может занять какое-то время. Так что я позвоню тебе, когда закончу. Хорошо. Ну, давай oh, Боже Где ты? Оливия Уитфилд. What? Что, Финн? Мел, наконец-то. Я тебе перезвоню. В чем дело? Ты должна срочно уходить оттуда. Ладно, я тебе перезвоню. Нет, он спешно уехал. Он возвращается. Ладно, пока. Ship Financial. Здесь никого не было. Все в порядке. Все не в порядке. Эта женщина следит за мной, я знаю. Послушай, это пришло с неопределяемого номера. Мы даже точно не знаем, была ли это твоя мел. Я знаю, это была она. Давай, иди. Надо все это уладить. Расслабься, детка. Я разве не всегда все улаживаю? Да. Иди сюда. Ты заботишься обо мне, я забочусь о тебе. Когда мы закончим эту работу, я вся твоя. Встретимся здесь вечером, и я расскажу, как нам избавиться от нашей маленькой проблемы. Я боялась, что что-то случилось. Он был там, как и Оливия. Она с Бикслером в очень близких отношениях. Жуть. Я не могу понять, для чего ей нужен Дэнни. Оливия вроде состоятельная, так что деньги тут ни при чем. Ключевое тут слово «вроде». У тебя нет доказательств, что у нее есть деньги. Да, но у нас нет ничего, чтобы доказать обратное. Твой бойфренд может проверить название «Fellow Ocean он мне не бойфренд. Генри здесь до восьми. Поторопись. А ты что будешь делать? Поеду домой и там поработаю. А то меня уволят. Что ты хочешь знать об этой компании? Все, что сможешь найти. Становится опасно. Мы должны списать убытки и уехать. Я хочу, чтобы я не стала и сегодня же. Не думаю, что это хорошая идея. Она репортер. Она фотограф, бога ради. Снимает собаку мэра. Всем будет плевать, если она станет жертвой разбойного нападения, например. Не думаю, что это хорошая идея. Выполняй. Как дела? Нам нужно поговорить. Что-то важное? Да, у нас проблема. Здесь твой бойфренд. Уезжай немедленно. Ладно, уезжаю. Жди моего звонка. Да. Будешь что-то пить? Мэл, это не совсем дружеский визит. Зачем ты приехал? Чтобы попросить тебя оставить в покое Оливию. Ты это делаешь, потому что она этого хочет или ты? Ты прокралась в ее кабинет, копалась в ее ящиках, в ее сумочке. Ты не... Нет, я разговаривал с Джилл, так что не говори мне, что Оливия параноик. Ты прав, я сделал это, я копался в ее вещах, но у меня есть причина. Я пока не знаю все детали, Дэнни, но у нее какие-то темные делишки. Правда, и например? Выписка зарплатного чека от благотворительности. Оливии не нужен зарплатный чек. Она их получает. Все ее клиники зарегистрированы на какую-то финансовую компанию в Сакраменто. На тех же самых людей, которые выписывают ей вроде бы ненужные чеки. Зарегистрирована ее машина. И она связана с каким-то мужчиной. Я видела их вместе. Это бред. Зачем ты это делаешь? Это you потому you что ты ревнуешь? Я это не придумываю. Уже поздно. Ты нашел что-нибудь на эту компанию? Стандартная компания. Это Оливия Уитфилд. Ты лично жертвуешь деньги на бесплатной клинике? Да. Все члены направления женщины. Все из них перечислены в базе данных компаний. Похоже, что клиники – их единственное коммерческое предприятие. Могли бы быть некоммерческой организацией. А в чем разница? Если бы они использовали некоммерческий статус, им бы не пришлось платить налоги со своих пожертвований. Почему они это не делают? Я не знаю. Да, вот это. Мел, спасибо. спасибо. Держи. Это уже идет в печать? Ты так говоришь, будто работаешь на газету. Знаю. Странно, правда? Слушай, ты мне так и не перезвонила вечером насчет Fillocean Fine. По правде говоря, мне все равно, чем занимается Оливия. А зря. Служба платежей Парлей была приобретена этой компанией. Компания возглавляется семью богатыми женщинами. Генри считает, что она должна быть некоммерческой, но это не так. Скажи это Оливии. Возможно, она тебе заплатит за финансовую консультацию. Ты думаешь, эти женщины знают, как управлять компанией? Серьезно. Генри считает, что она не зарегистрирована как некоммерческая, потому что они присваивают чужие деньги или еще хуже, Они не Уходят от налогов что может быть хуже освоении денег от бесплатной клиники не знаю использование клиники как ширмы для отмывания денег просмотри генри к концу дня должен получить информацию по всем членам правления Пэм, я к Джил. Прости. Я хочу пройти к Джилл. Я не могу пропустить. Что значит не можешь? Почему бы тебе не присесть? Подожди минуту, я позвоню Джил, она выйдет к тебе. Почему? Я всегда иду к ней в кабинет. Джил? Здесь Мел. Иду. Хорошо, спасибо. Пока. Секунду. Ну, что там с ней? Слежу за ней весь день. Не удается найти подходящего момента. Ну и где она сейчас? Никогда не угадаешь. Что происходит? Пэм не пускает меня к тебе в кабинет. Да, я знаю. Тебя здесь больше не ждут. Не ждут? Мэл, ты знаешь, я люблю тебя, но твое поведение неуправляемо. Ты не можешь изводить Оливию из-за того, что Дэнни влюблен в нее. Дэнни тут ни при чем. Оливия Уитфилд не та, за кого себя выдает. Успокойся, потому что перестань держать меня за ребенка. Она лжет. Она использует эту клинику для отмывания денег. Она даже не закончила колледж. Не говори мне про ее степень. Это все ложь. Какие-то трудности. Нет, она уже уходила. Можешь уходить, Мэл. Знаю, ты расстроена. Джилл, я говорю тебе правду. Я бы тебе не лгала. Тебе правда нужна помощь. Ты ведешь себя как ненормальная. Давай, тебе пора уходить. Я вернусь через минуту. Такое происходит в последний раз, Майл, или что? Я знаю, кто ты такая. И что, по-твоему, ты знаешь, что я использую мужчин, чтобы получить то, что хочу? А даже если так, в конце концов, и они получают то, чего хотят. Мое тело. Я вижу в этом честную сделку. Так все это завязано на тебе? Мои клиники помогут сотням незастрахованным женщинам только в этом году. Так что давай расскажи всем, какая я эгоцентричная. Я тебя не боюсь. А зря... рассказала мне про мэл прости за это ты не виноват дэнни я могу понять почему она влюблена в тебе ведь и я влюблена а я в тебя влюблен безумно поэтому и привел тебя сюда у меня для тебя кое-что есть Дэнни. Финансовая группа Филоуши основана в 2000-м, инвесторы неизвестны. Конечно. Давай что-нибудь полезное, Генри. Так, посмотрим. Основные члены правления Джессика Литц, Абигейл Чанс, Грейс Миллер и Оливия Уитфилд. Второстепенные члены, ну это я уже знаю, Мэл. С этими женщинами что-то подозрительное. Мы это уже поняли, Генри. У всех в прошлом тот же самый десятилетний пробел. Возможно, хищение персональных данных. Воры часто стирают свидетельства о смерти людей, сходного с ними возраста. Генри, все эти женщины – мошенницы. И если их вообще больше, чем одна. Ладно. Ладно. 2004-й это три года назад. Мультимиллионер Лукас Миллер был найден мертвым в субботней ночью в своем доме. Так, так, так, его жены Грейс Миллер, фотографий нет. Во время этого ночного вторжения не было в городе. Никаких следов взлома Купер и Тиффани Коллинзы, Деловые партнеры Миллера говорят, что шокированы известием о неожиданной смерти их друга. Миллер был женат меньше месяца на новой жене Грейс. Боже мой. Почему нет никаких фотографий этих жен? Привет, мне нужен телефон Купера и Тиффани Коллинза в Далласе, Техас. Перезагрузка? Есть. Нет, я веду. Нет, я... Не отвечай. Прости, не могу. В чем дело, Малк? Финн, прости, что звоню домой, но мне, правда, нужна твоя помощь. Тебе повезло. Я в кабинете Генри. Отлично. Сейчас подойду. Хорошо. Ты хочешь, чтобы я сфотографировала Оливию все, что тебе нужно в сумке. Главное, чтобы она тебя не заметила. Я лечу первым рейсом в Даллас. Как мне ее найти? Придумай, у тебя есть ее адрес. Хочешь, чтобы я помог тебе с этим заданием? Одна я быстрее работаю, кроме того, тебе нужно потренироваться. Должна быть она. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. О, черт. Да. Я ждал тебя Рада это слышать Проходи, принесу тебя выпить Заходи Надеюсь, достаточно Я сделала все, что могла. Отлично. Мне нужно, чтобы Купер и Тиффани Коллинзе подтвердили, что Оливия – это Грейс Миллер. Отличное фото. Думаешь, она кидает этих мужчин на деньги? Нет, она ради денег их убивает. Что? Генри считает, что Оливия подделала свои документы. Судя по проверке ее прошлого, речь идет о какой-то студентке, погибшей в 93-м. Карточки страхования для всех четырех членов правления не использовались годами. Она выдает себя за другую, убивает мужей, а не проще ли развестись? Но это не так прибыльно. Она выходит замуж за миллионеров. Она как серийный убийца. В данном случае таких, кажется, зовут черными вдовами. Я не могу с тобой поехать в аэропорт, да? Если ты поедешь со мной, то кто будет лгать твоему дяде? Ладно, я поняла. Запрешь перед уходом? Хорошо. Спасибо. Удачи! Put Давай давай же, давай Давай же Леди, все нормально? Да, просто не заводится Попробуйте еще раз Наверное, карбюратор Ты останешься здесь на весь день. Я так и планировал. Правда? А что ты еще планируешь, мистер Киган? Чтобы таких дней было побольше. Скажем до конца моей жизни. Правда? Интересно. Так знай. Подобные обязательства у меня только перед мужем. Остался один день. Уверен, что готов сбежать? Кажется, это была моя идея. Знаю, но хочу быть уверена, что ты ни о чем не сожалеешь. О, нет. Как только мы поженимся, мне не о чем будет сожалеть. Я тебе говорил, что и не знал, что моя рубашка может так хорошо выглядеть. Финн, это я. Что такое? Голос расстроенный. Бикслер только что пытался убить меня. Что? Ты обратилась в полицию? Дамы и господа, мы готовы к взлету. Нет, послушай, мне придется отключить телефон. Я хотела сказать тебе, будь осторожной. Если он следил за мной от дома, я буду осторожна. Обещаю, звони, когда доберешься. Хорошо, пока. Ладно. Поехали. Гейл Чэнс. Джессика Лиц, Грейс Миллер. Почему ты здесь так рано? Спасибо. Дома у меня нет компьютера. А ты почему? Увидел твою машину, когда выходил. Подумал, надо поздороваться. Ты был здесь всю ночь? Поверь, кушетки в этом здании намного удобнее, чем моя кровать. Поверю тебе на слово. Твое здоровье. Могла бы зарегистрироваться как гость. А тебе-то что? Ничего, но проводя сомнительные исследования и пользуясь собственностью компании, я бы себя не выдавал. Вот и все. Дело говоришь. Всегда пожалуйста. Так кого мы ищем? Дамы и господа, добро пожаловать в Международный аэропорт Далласа. Пожалуйста, не отстегивайте ремни безопасности до конца полета. Думала, ты позвонишь мне, когда разберешься. Я пытался, ты не отвечал. А сообщение я оставлять не собирался. Я помолвлена, помнишь? Я была немного занята. Так она оказала сопротивление? Эта малышка. Все прошло не так, как планировалось. Мне удалось спихнуть ее с дороги, но остановилась пара парней, чтобы помочь ей. Я не мог застрелить их всех. И она видела меня. Она видела тебя? Как ты мог позволить этому случиться? Послушай, эти парни появились из ниоткуда. Когда она меня увидела, было слишком поздно. Давай, соберемся. И уедем немедленно. Этому плану все равно конец. Денег у нас хватит до конца жизни. Просто это случилось немного раньше, чем мы думали. Вот и все. Давай подумай об этом. Только ты и я. На пляже, в Арубе, People с в коктейлями в руках. Да, yeah. yeah. yeah. yeah. никакой yeah. больше лжи и притворства. Мы можем быть в аэропорту через час. Хорошо. Правда? Да. Собирай вещи и поехали. Ты помнишь, что местечко на Эйгл-бич? Мы могли бы взять тоже бунгало. Это было бы идеально. Я люблю это бунгало. Честно другая, но точно это та же женщина. Под каким она сейчас именем? Оливия Уитфилд. Скоро будет Оливия Киган. Пока ее новый муженек не отбросит ласты через две недели после свадьбы. К этому времени она ликвидирует свои активы, откажется от своей благотворительности и сбежит из штата. Я ей никогда не доверяла, Куб. Ни минуты. Я просто нутром чуяла. Как я говорил своей жене, нельзя посадить женщину за решетку только за то, что она тебе не нравится. К моменту, когда мы начали по-настоящему подозревать, было уже слишком поздно. Значит, Оливию Грейс так и не связали с убийством? У нее было алиби, квитанция, счета из отеля. Мы даже наняли частного детектива, чтобы это изучить. Ее даже засняли камеры безопасности в бостонском отеле в момент убийства. Да. А какой благотворительностью она занялась здесь, в Далласе? Что-то для женщин мы никогда не знали подробностей. Бесплатная клиника? Точно. если вы пишете о ней репортаж, полагаю, должны быть и другие жертвы, помимо Лукаса. Есть только один, о котором я знаю. Отельный магнат по имени Скотт Ченс. Абигейл, его жена, с которой он прожил месяц, также исчезла. И уверена, не найдено ни одной ее фотографии. Абсолютно верно. И сейчас вы возвращаетесь домой к Дэнни Оливии? Я вылетаю вечером. Тогда я вас отвезу. Все равно потребуется объяснить ситуацию соответствующим органам. Боюсь, вы меня не поняли. Я не на машине. У меня вечерний рейс. Поэтому я планировала попросить своего дорогого мужа одолжить мне его самолет, ну пожалуйста. Только если вернешь его в целости. Конечно. Ладно, посидите, я договорюсь с пилотом. Я сейчас. Отлично. Это я, Фин. Мел, где ты была? Я уж думала, тебя похитили или убили. Прости, я должна была раньше позвонить. Я нашла Купера и Тиффани Коллинзов. Они подтвердили, что Оливия – это Грейс Миллер. Ее имя – Дэнис Феррис. Как тебе удалось это узнать? Я Ени. И потому что мне помогал Генри. Погоди, это не все. Денис Феррис и Эдвард Бикслер дважды арестовывали за мелкое мошенничество. Ты уверена, что это та же самая женщина? Генри нашел фото из полиции. Я уверена. Постой, он что-то скинул. Боже мой, что? Бикслер мертв? мертв. Mean, как это? Полиция опознала убитого, как Эдварда Бикслера. Он получил два выстрела в грудь. Полиция считает, что это либо попытка ограбления, либо разборка наркоторговцев. Финн, я хочу, чтобы ты со всем этим обратилась в полицию. Я присоединюсь, когда вернусь. Мы должны приземлиться во второй половине дня. Мы, Тиффани Коллинз, летит на опознание Оливии. Пока. Что такое, Мел? Дэнни, нам нужно поговорить. Это насчет Оливии. Ладно, хватит. Прекрати это. С меня довольно твоих безумных обвинений. Нет, ты не понимаешь. Она... Моя невеста. Вот кто она. Я попросил ее выйти за меня замуж. И она согласилась. И я не могу позволить тебе говорить о ней эти мерзости. Если ты все еще мой друг, надеюсь, ты можешь порадоваться за меня. Дэнни, послушай. Дэнни, Послушай, я прекращаю разговор и прошу тебя не перезванивать. Давай, дорогая, самолет готов. Давай, хочу представить тебя этой женщине-пилоту. Она просто нечто. Понимаете, о чем я? Ладно, поверить не могу, что вы, ребята, оставляете нас без свадьбы. Так что, когда вы вернетесь, нам придется устроить вам прием. Это так мило, но у меня нет семьи и не так много друзей. И то, и другое временно. За моего любимого брата. Я твой единственный брат. Что ж, поэтому и любимый. Итак, за моего любимого брата и его прекрасную будущую жену. Я желаю вам, ребята, всего самого наилучшего. Тиффани, подождите здесь. Это уже перешло все границы. Сядь, я разберусь. Мэл, что ты делаешь? Тебе нужно уйти. Я не уйду, пока вы не выслушаете то, что я должна сказать. Мы уже слышали все, что ты хотела сказать. Что я тебе сделала, Мэл? Если честно, я надеялась, что мы подружимся. Я знаю, ты влюблена в Дэнни, но между вами ничего не было. Тут ты права, Оливия. Я влюблена в Дэнни с первого дня нашего знакомства. Я всегда боялась это признать. Сейчас это почти не имеет значения. А касательно тебя, Оливия, у меня такое чувство, что за эти месяцы ты сейчас впервые сказала правду. Эта женщина, которой вы все верите, которой вы все доверяете, черная вдова. Она соблазняет богатых мужчин, выходит за них замуж, а затем их убивает. Дэннит ты следующий в ее списке. <свист> <свист> Хватит, Мел, прекрати. <свист> что ты ]قول? говоришь? Если ты не веришь мне, здесь есть тот, кто может доказать, что я говорю Тиффани. правду Тиффани. Так, так, так, привет, милая. Или Грейси, или как, или как там Хелли. тебя зовут. Рик за мной. Заходим спереди. Оливия! Нет, не делай этого, Оливия! Не делай этого! Дэнни! Опусти пистолет, Оливия! Что ты делаешь? Остановись! Нет! Мел! Брось оружие! Оливия, пожалуйста! Вызовите скорую! Быстро! Все рады, что ты быстро поправилась и написала свою первую передовицу. Взгляни. Да. И тебе удалось сделать мою племянницу почти нормальным членом общества. Не знаю, что меня больше впечатляет. Вот так. Ты собиралась взять заслуженный отпуск. Но должна пообещать нам, что вернешься так, как я не могу потерять своего лучшего фотографа. И репортера. Народ, присоединяйтесь. Я был сердит, что ты солгала мне, что ты репортер, но в конце концов из этого вышел репортаж. Без вас двоих репортажа бы не было. И я горжусь, что разделила с вами авторство. Не многие бы на такое пошли. Спасибо. Не уходи. Мне нужен помощник. Я буду ждать. Ура! Возьми поменьше вещей. Да, я помогу. Должна понять, как это делать одной рукой. Ну ладно. Могу помочь тебе с этим. Привет. Привет. Я подожду, в машине. Мел, мне так жаль. Давай дальше, жаль, я уже слышала. Прости. Прости, что я не верил тебе. Что не слушал тебя. И не буду осуждать тебя, если ты больше не захочешь со мной разговаривать. Если я перестану разговаривать с тобой, больше не будет всей этой лучшей дружбы. Я не знаю, что сказать. Ты тоже прости. За что тебе извиняться? За то, что твое сердце разбито. Со временем я с этим свыкнусь. От этого мне немного легче. Ты пыталась мне рассказать. Я должен был знать, что ты бы никогда не сделала, не сказала бы Я сейчас не могу. Не могу. Понимаю. Фу. Ладно, пока, мы Куда ты уходишь? Я думал, ты только что сказала. Нет, я не могу разговаривать, потому что у меня самолет. Мне нужно немного побыть одной. Я вернусь. Через несколько недель. Позвонишь, когда вернешься. Мы бы могли где-нибудь перекусить по чилийскому хот-догу. Я бы с радостью. Мне не хватает моего друга. Мне тоже. Да, закрыто. Хорошо. Итак, едем в аэропорт. Вообще-то, что мне одной делать на пляже следующие две недели? Я так и знала. Так куда дальше, босс? Новая цель. Нанесем визит жене мэра. Зачем? Когда я там фотографировала их собаку, я заметила, что жена мэра скрыла фингал под глазом. И где здесь репортаж? Я не знаю. Но иногда нужно действовать интуитивно.